И измерите уровень масла. Я ему выхлопную трубу расширю так, что мама родная не узнает. <свес> Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.